дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 5 августа у нас вышел эфир о святом праведном флотоводце Феодоре Ушакове. Сегодня, 15 октября, мы продолжим разговор об этом удивительном святом. В этой экспедиции проявилась не только военная смекалка адмирала, но и его дипломатические способности. Желая обходиться малой кровью, Федор Федорович сначала договаривался с местным населением о поддержке. И после того, как жители соглашались помогать русским, на берег высаживался десант, который быстро обезвреживал французские гарнизоны. На острове Зантов в церкви святого Дионисия адмирал отслужил благодарственный молебен. Православный греческий народ ликовал и приветствовал освободителей. Наконец, в феврале 1799 года штурмом была взята сильнейшая, неприступная по тогдашним меркам крепость на острове Кокорфу. Современное название Киркира). Ее большой французский гарнизон находился под защитой 640 орудий. Первоначальный удар был нанесен по укреплениям острова Видо, прикрывающим крепость Карфуз моря. Корабли под отчаянным огнем неприятеля подошли к острову на расстоянии картечного выстрела, стали на якорь и повели ураганный артиллерийский обстрел батарей и окопов французов. Батареи были подавлены. Тогда на остров высадился десант и довершил разгром противника. На следующий день крепость капитулировала. Сражаясь с неприятелем, русские воины вынуждены были при том еще и защищать французов от кровожадных турок, входивших в союзный десант. Когда те принялись отрезать головы пленным, русские десантники, примерные ученики Федора Ушакова, составили карае, внутри которого укрыли несчастных пленников. Блистательная победа при Корфу потрясла современников. До Ушакова в военной морской практике подобных операций не было. Считалось, что морские суда могут лишь блокировать опорные пункты противника, расположенные на суше. Адмирал Ушаков решительно порвался этой традицией. Узнав об этой победе, генералисимус Александр Васильевич Суворов написал адмиралу Ушакову «Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе». «Зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом?» На другой день, после сдачи крепости, французы принесли адмиралу на корабль французские флаги, ключи и знамя гарнизона. Сошедшего на берег Ушакова торжественно встречали местные жители, которые выражали своему освободителю восторг и благодарность. Сопровождаемый народом адмирал проследовал в храм святителя Спиридона, чтобы отслужить там благодарственный молебен за Великую Победу. 27 марта, в первый пасхальный день, адмирал назначил большое торжество с выносом нетленных мощей святителя Спиридона Тремифунского. Народ собрался со всего острова и соседних островов. По обе стороны торжественного шествия стояли русские моряки. В гробницу с мощами Поддерживали сам адмирал и его офицеры. Торжество отмечалось пушечной пальбой. Народ ликовал всю ночь. По инициативе Ушакова на освобожденных Ионических островах была создана самостоятельная республика Семи Соединенных Островов, первое греческое национальное государство нового времени. Тем самым адмирал способствовал развитию дружественных связей между греческим и русским народами. Жители новой республики со слезами прощались со своими освободителями. Благодарные жители острова Корфу наградили флотоводца именным золотым мечом. С тех пор греки хорошо знают адмирала Ушакова. Его именем названа одна из улиц острова Корфу. Греки чтят его за то, что он спас их предков от вражеской оккупации, а также от мародерства и грабежей со стороны тогдашних союзников русских – турок. Так на солнечном острове Корфу переплелись судьбы святителя Спиридона и русского адмирала Ушакова, которому спустя два века суждено было вернуться на остров в виде иконы и занять место подле почитаемого им при жизни святителя. В том же году, во время итальянского похода армии Суборова, Корабли Ушакова направились к берегам Италии, также захваченные французами. И здесь Ушакову способствовал неизменный успех. Завидев эскадру прославленного флотоводца, французские гарнизоны без боя покидали прибрежные крепости. Флотоводческое искусство адмирала Ушакова получило всеобщее признание. Он применял тактику маневренного боя меняя построение кораблей в зависимости от обстановки. Его стиль был атакующим. Адмирал первым делом выводил из строя флагманский корабль, где находился командующий, а это уже означало половину победы. В результате из 43 морских сражений, которыми командовал Ушаков, он не проиграл ни одного. Ни один российский корабль под его командованием не был потерян. Ни один матрос не попал в плен к врагу. Ушаков воспитал великолепно слаженные экипажи, где каждый, начиная от командира корабля и до матроса, точно знал, что ему делать в любой ситуации. Итак, можно с уверенностью сказать, что адмирал Ушаков был абсолютным победителем всех морских баталий. Он уверенно побеждал и турок, и французов. Но при этом важно отметить, что прежде он победил себя, свои человеческие слабости – Став добрым и честным, храбрым и скромным, праведным. Адмирал Ушаков был человеком, лишенным всякой напыщенности и тщеславия. Высокий воинский чин сочетался в нем с глубоким смирением, простотой в общении, неподдельной скромностью и пламенной верой в Бога. Великий флотоводец прожил свою жизнь как настоящий монах, не заводя семьи и храня целомудрия, соблюдая все посты и постоянно творя милостыню. Он полностью отрешился от себя и своих личных интересов, посвятив жизнь, как он говорил, любезному своему отечеству. Порядки на его кораблях были почти монастырские. Все отмечали высокую дисциплину и отсутствие среди матросов сквернословия и пьянства. При этом матросы-офицеры и любили своего командира, как отца родного, были ему бесконечно преданны сил и средств вложил он в молодой флот России, строительство Севастополя. Доходило до того, что он отдавал личные деньги на казенные нужды. А однажды, он добывая остро необходимые для дела финансы, даже заложил собственный дом. При этом Ушаков утверждал, что в собственных деньгах должно быть щедрым, а в казенных скупым. Исполненные доброты необыкновенные, Ушаков, по словам его биографа Дмитрия Бантыш-Каменского, при рассмотрении военно-судебных дел всегда проявлял большое милосердие и справедливость и при вынесении приговора всегда щадил мужа-отца семейства многочисленного. Тому, что звания воина и христианина должны быть неразлучны, учил адмирал и своих подчиненных. Как истинный христианин, он не только любил своих ближних и заботился о подчиненных, но ну и проявлял милость к своим врагам. Вспомнил, как защищали русские матросы французов-неприятелей от своих же союзников, коловорезов Турок. Надо отметить, что тогда, после сдачи крепости Корфу, французские генералы и спросили у Ушакова позволения прийти к нему на корабль, чтобы засвидетельствовать свое искреннее уважение. Вот что рассказал о той встрече капитан-лейтенант Егор Метакса. В ходе беседы генералы Шабо, Дюба и Пепро, отдавая должные храбрости русских войск, говорили, что более всего их поразило великодушие и человеколюбие русских воинов, что им одним обязаны сотни французов сохранением своей жизни, исторгнутой силой из рук лютых мусульман. И что первым для них долгом, возвратясь в Отечество, будет воздавать российскому воинству честь и благодарность. Русские доказали, что истинная храбрость сопряжена всегда с человеколюбием, что победа венчается великодушием, а не жестокостью, и что звания воина и христианина должны быть неразлучны. В бой адмирал Ушаков неизменно шел с молитвой на устах и за каждую очередную победу заказывал благодарственный молебен. Он и экипажи свои войны отпутствовал перед воем. Идя в бой, «Читайте 26-й, и 90 псалмы, и вас не возьмет ни пуля, ни савля». Потому и не имел богохранимый воин Христов ни одного поражения, ни одной серьезной потери за всю свою морскую карьеру. В свои рапорты он обычно начинал словами «благодарение Богу» или «слава Богу за все». С теми же словами на устах возвращался он с каждого очередного рейда – ибо нисколько не сомневался в том, что всему причина Господь. Он всегда повторял, что в победе над врагом не тактика главная, хотя она и важна тоже, а помощь Божия. И всегда помнил, что в Мордовских лесах с Анаксарской святой обители возносит молитвы о нем святой старец Феодор. В 1762 году гвардейский офицер при дворе императрицы Екатерины II Иван Ушаков, родной дядя флотоводца, принял монашеский постриг с именем Феодор и через некоторое время был назначен настоятелем Санаксарского монастыря. Монастырь этот достался новому настоятелю в крайнем запустении. Преподобный Феодор Ушаков буквально поднял его из праха и уже до конца своих дней не покидал этой уединенной обители, где и скончался в 1791 году. Итак, сейчас немного о последних годах жизни праведного Федора Ушакова. В 1807 году он ушел в отставку. Через некоторое время покинул Петербург и последние годы жизни провел уединенно в своем имении. В деревне Алексеевка, что расположено в трех верстах Аценоксарского монастыря, возобновленного в мордовских лесах его дяди преподобным Феодором Ушаковым. Казалось бы, зачем прославленному богатому вельможе уезжать из столицы в такой глушь? Душа позвала. Душа, от младенчества взыскавшая Господа, нуждалась теперь в покое, уединении и молитве. Она звала его в тишину ничем не рассеиваемой жизни, проводимой в богомыслии, дабы жить несуетно, готовясь к встрече со Спасителем. Отставной адмирал был великим милостивцем и щедрым благотворителем. Свои богатства он раздавал женам убитых офицеров и солдат. В грозном 1812 году, во время войны с Наполеоном, он не остался в стороне от нужд любезного своего отечества. Большую часть средств передал на содержание госпиталя для раненых, а остальную часть на формирование Тамбовского пехотного полка. И, конечно же, он делал щедрые вклады в монастырь. По воскресным и праздничным дням ездил туда на богослужение а в дни Великого Поста переселялся в обитель, говел и выстаивал там длинные великопостные службы. 15 октября 1817 года, в возрасте 72 лет, великий флотоводец скончался и был похоронен согласно его воле, лечу в ногах у дядюшки, в монастыре, рядом с преподобным Феодором, который почил 26 годами раньше своего племянника. Когда наступили времена гонения на русскую православную церковь, Санаксарский монастырь был закрыт. Часовня, выстроенная над вангилой адмирала праведника, была до основания разрушена. Однако в годы Великой Отечественной войны воинская слава легендарного адмирала Ушакова оказалась для народной памяти вновь востребованной, чтобы вдохновлять подвигу защитников Родины. В 1944 году были учреждены военный орден Ушакова двух степеней и медаль. А могила праведного Феодора стала своеобразной охранной грамотой для Санаксарского монастыря. Теперь она находилась под присмотром государственной власти. А в 70-е годы прошлого века обитель начали реставрировать, ведь нельзя же было привозить высоких гостей в полную разруху. В свою очередь, русская православная церковь высоко оценила подвижнические труды великого флотоводца в служении Отечеству, а также его ревностную и благочестивую жизнь, и в 2001 году канонизировала в лики местных чтимых, а через три года, в 2004 общецерковных святых праведников. Так православные военные моряки – обрели в лице Святого воина Федора Ушакова своего особого небесного покровителя. Федор Федорович Ушаков – единственный в мировой истории флотоводец, причисленный к лику святых. Ныне в Сондхарском монастыре чтится память сразу двух святых Федоров Ушаковых – Святого преподобного и Святого правильного. Их мощи покоятся теперь в монастырском соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы. Мощи праведного Федора почивают в необычной, весьма искусно вырезанной раке в форме ладьи, плывущей по волнам. Дорогие братья и сестры, ну, чему же даже может научить жизнь Федора Ушакова, Тому самому главному, что самое важное в нашей жизни – Бог. И любое дело, которое мы делаем, должно быть и благочестиво, и начинаться с молитвы. И тогда все будет хорошо. Я поздравляю с днем памяти этого дивного святого. Храни Господь вас его молитвами.